Авторитетное консалтинговое агентство JD Power опубликовало результаты исследования, в котором оценивались автомобили, представленные на рынке Китая. Аналитики измерили эмоциональную привязанность владельцев к своим новым автомобилям по 37 характеристикам из 10 групп, включая внешний облик, интерьер, производительность, безопасность, технологичность мультимедиа, расход топлива и многое другое. Надо заметить, что автомобили марки Chery заметно улучшили результат в итоговом рейтинге поднявшись сразу на 8 позиций по сравнению с прошлым годом. В итоге бренд сейчас занимает 15-е место среди представителей среднего сегмента. Так седан Арица 6 Pro признан лидером среди представителей Гольф-класса, а вот полноприводный кроссовер Тига 8 Pro Max занял вторую строчку среди вседорожников, оставив позади Хонду CRV, Тойоту Рав 4 и Мазду CX-5. Кстати, после того, как седан Арица 6 Pro получил высокие результаты по итогам исследования JD Power, в российском офисе Chery задумались над тем, чтобы предложить модель и в нашей стране. Новинка может составить конкуренцию Hyundai Elantra. В активе китайского седана длиной 4,7 метра 147-сильный полуторалитровый турбомотор, современный вариатор и богатое оснащение, в перечень которого входят цифровые приборы и продвинутая медиасистема. А вот полноприводный семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max уже успел появиться на российском рынке. Он стал флагманом российской гаммы Cherry, а еще первой полноприводной моделью этого бренда за последние годы. Кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором нового поколения, который специально для России дефорсировали до 197 сил. Коробка передач — семиступенчатый преселективный робот, а в системе полного привода использована муфта Borg Warner. Снаружи новый вариант Pro Max отличается от переднеприводной версии Pro, измененным дизайном передней части. Также новинка выделяется другими рассеивателями задних фонарей, а ее корма украшена четырьмя патрубками выпускной системы. Вдобавок флагман имеет другой интерьер и богатый набор оборудования. При этом, несмотря на недавнее появление на российском рынке, вокруг этого SUV уже успела сформироваться целая армия поклонников.